передачу я хотел посвятить Иисусу Христу. Именно так его называют христиане. Но что такое Христос? Это не имя, это Мессия. Настоящее же имя Иисуса Христа. Рада Мир. Это старинное славяно-арийское имя. Иисус Христос не был евреем никогда, Родомир принадлежал к расе, как англичане ее называют Раша, раса, белый, чистый, род асов. Достаточно посмотреть на плащаницу и посмотреть на те голограммы, которые были сняты с плащаницы, и мы видим с вами Настоящее славянское лицо, Рада мир, радость несущие миру. Наши предки за сорок тысяч лет до пришествия Христа предсказали это событие. Вот что они написали в великой книге жизни славяно-арийские веды. И пошлют к ним Боги великого странника, любовь несущего. Но жрецы золотого тура предадут его смерти мученической. И по смерти его объявят Богом его и создадут веру новую, построенную на лжи, крови и угнетении. Славяно-арийские веды. Книга мудрости Перуна. Сантия Пятая. Помните, как Христос говорил Я пришел к погибшим овцам Израилевым". Мало кто сейчас знает, что у Радомира Иисуса Христа и Марии Магдалины были дети Вы можете найти эту информацию в фильмах Николая Левашова Он очень подробно об этом рассказывает Катары, Альбегойцы – это все потомки Радомира Иисуса Христа. Они сохранили его истинное учение по наши дни. Крестовые походы были организованы против них. Но тем не менее, им удалось сохранить истинные знания Иисуса Христа. И была издана книга совместным американо-английским изданием. Но через какое-то время паразиты обанкротили эту фирму и изъяли из тиража все книги. Но, к их несчастью, к тому времени уже очень много пользователей приобрели эти книги, и найти паразитам их уже не представлялось возможности. Поэтому эти книги существуют и поныне. Давайте послушаем Николая Левашова. Он более подробно об этом расскажет. Люди спрашиваются о рукописи книги. Найти не должно. Да, к сожалению, проблема в том, что не рукописи, а была издана книга по его рукописи. То есть один из потомков Христа в конце 20 века решил, что уже другие времена уже можно доставить сделать состоянием классности эту информацию. И передал некоторым людям, которые писатели которые писали о, о, о этом человеке, э, эти рукописи, они выпустили книгу, которые называется по-русски «Иисус Христос – языческий Бог». По-английски «Джейс Так вот, она выпущена была, у нас эта книга есть, потому что моя жена в свое время заказала, знаете, как предварительный заказ на них по подписке, и когда книга вышла, вот, она получила по подписке. Но когда только книга поступила в магазины, когда я со учеником сообщил, одна из учениц вышла на самого издателя, и владелец издательского дома, он был весьма такого крупного. То есть издательский дом ⁇ Нью-Йорк, Сидней, Лондон, Нью-Йорк, Сидней. То есть это Нью-Йорк, Сидней Австралия, Нью-Йорк это Америка, Лондон это понятно, То есть крупный издательский дом. Так он сказал, мой дом обанкротил издательский. Она спросила, можно ли э, купить копию нового Нет, нету. А можно поддерживать? Нету. А как можно? Вот, вы знаете, сейчас об отборке э, выжили все, даже дискетки, все, то есть уничтожили под кровью. Забавно получается. Оказывается, само слова Христа, того человека, хотя Христос это э, не, не имя. Иисус Христос это перевод на древнегреческий мессия Слова. А его имя совершенно другое. В некоторых источниках упоминается, хотя трудно сказать достоверно, нет. Его настоящее имя – Поэтому его имя не упоминается, понимаете, да? Но, тем не менее, видели восстановленное лицо Христа по, по плащанице? Видели, да? Объемное. Ну, типично славянское лицо. А теперь давайте послушаем... Утерянное учения Иисуса Христа, которые взято из книги. Христос – ведический Бог. Утерянные страницы Евангелия. Самые маловерные из вас те, кто более других молятся и думают, что у им более других дано будет, ибо сами не разумеют, во что верят, словно попрошайки, ни на что иное не способные, униженно молят об исполнении своих желаний, что клянчите вы у Бога, или думаете, ошибался он, послав вам то, что имеете и поучать его хотите, как ошибку ту исправить должно, то, значит, неразумен ваш Бог, по что его тогда Богом называете, зачем в него верите и молитесь ему зачем, сами вы не знаете, чему кланяетесь, и мало в вас веры истинной, говорю же вам, что быть маловерным хуже, чем не верить вовсе, ибо Бога отрицая, к Богу придешь. Потому как, в какую сторону не пошел бы, все равно к океану выйдешь. Но если слаба вера твоя, то никуда не идешь, только из стороны в сторону качаешься. Кого слушать и кому поклоняться ходите вы в храм? И кто самые почитаемые люди в нем? Книжники, фарисеи, первосвященники, все, сколько их не проходило предо мной, Суть воры и разбойники, и хуже того, Ибо не хлеб и не золото ваших крадут, Но саму жизнь. Устами своими и языком чтут Бога, Сердце же далеко от Него отстоит И уподобляются окрашенным гробам, Которые снаружи кажутся красивыми, А внутри полны костей мертвых И всякой нечистоты. И затворяют те лицемеры Царствие небесное человеком, Ибо сами в него не входят И хотящих войти не допускают, И любят, чтобы люди называли их Учитель-учитель. А вы не называйте их учителями, Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И веками скрывают они ключи от истинных знаний и подменяют истину полуправдой, которую наряжают в одежды истины, а от этого она опаснее и страшнее, чем ложь. Бог недалеко от каждого из вас, но не должны вы думать, что найдете его в описаниях или изваяниях, получивших образ из искусства и вымысла человеческого. Ибо тогда поклоняться и служить будете твари вместо Творца. Всевышний не в рукотворных храмах живет, не требует Он служения рук человеческих, ибо ни в чем нужды не испытывает. Небо – престол Его, и земля – подножье ног Его». Просите, и дано вам будет, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И Отец ваш Небесный даст Духа Святого прощащим у Него. И не фальшивых сокровищ, ни земных благ просите у Него, как грешники просят, но одного, чтобы прямыми сделал стези, ведущие в Царство Его. Дабы, чтобы увидели вы Всевышнего при жизни своей земной, Ибо, если не увидите Бога при жизни, не увидите и после. Я желаю дать вам веру в самое существование Царствия Божьего, где пребывает вечной радости и блаженстве, дабы вера-то зажгла в вас огонь неугасимого желания найти и обрести его, верить в сладость незрелой моркови вкусить, Поверить же, меда и спить. Посему не только верить, но и проверить на себе, обрести и познать, вот к чему вас призываю. А в то, что познал, верить уже нет необходимости. Если же вера твоя будет лишь костылем для инвалида, мало проку прокубней, я же даю сей костыль человеку не для того, чтобы он весь век свой по земле хромал, но чтобы здоровым сделался, а значит, познал Духа Святого и вошел в Царствие Божие при жизни своей земной. Ибо Царствие Небесное всегда здесь, но вы не знаете, как в Него войти. И то небо, о котором говорю, внутри вас и вне вас. И Царствие Божие в этом небе ни в каком другом, и далеко за ним ходить не требуется, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо Царствие Божие внутрь вас есть, и не разумеете сами, какое сокровище в себе скрываете. Но я же удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой бедности. Есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидят великое царствие Но должно вам прежде познать себя Когда вы познаете себя Тогда вы будете познаны и приняты Всевышним И вы узнаете, что вы дети Отца Живого И через вас, как через все создания свои Он себя являет Но человек есть главное его творение так что скрываете Бога в себе? Явите Его миру и прославьте себя и Создателя. Когда вы познаете себя, то себя истинного обретете, и все тайны, что скрыты от вас, откроются вам. Если же вы не познаете себя, то вы в бедности, и вы бедность». Если не понимаешь начало, то невозможно понять и конец Так невозможно понять, что вокруг тебя, не зная, что внутри тебя Ибо нет тогда и познающего, которому дано разуметь тайны Отца Небесного Не отделяй небо от земли, ибо оно есть продолжение земли И не отделяй себя от земли Ибо ты есть продолжение ее А она продолжение тебя Потому, говорю, ты всему начало и всему конец И когда увидишь это, то увидишь и Царствие Божие Все живое, что неживым представляется Незримо связано друг с другом И все в отдельности является собой частью единого Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет, ибо на небе нет границ, и на земле быть не должно. Истинно говорю вам, сие разделения есть для вражды и раздоров причина. Будь то разделение по границам или по языку, все едино. И если внутри себя разделен человек, то та же вражда внутри него будет и тьма в нем, и нет покоя ему. Не бойся заблудиться, когда будешь искать свой путь, лишь самые сильные способны на это. И тех, кто ушел из стада, пастырь любит более других, ибо только им дано найти заветную дорогу. Нет вины скота, что он находится в загоне, Ибо тот закон хозяин для него выстроил. Человек же на свой позор сотворил то, На что не способно ни одно живое существо. Возвик тюрьму себе руками своими И сам себя в нее поместил. И горе, что дети его рождаются в этой тюрьме. Они взрослеют и не знают другой жизни, Кроме жизни отцов своих. И после видеть ее не могут, ибо слепы стали глаза их от мрака заточения. И не видят они никого, кто бы жил по-другому, а потому считают их жизнь единственный возможный способ существования. Ибо если глаза никогда не видели света, то как узнать, что ты во мраке? Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, а воры подкапывают и крадут. Но к нетленным сокровищам взор свой обратите. Если истинную силу имеете, то покинут вашу душу земные желания. И страхи, коими она, словно безумная, кипела сели, и вместе с ними уйдут ложные знания и суждения». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вы же заботитесь и суетитесь о многом, а одно только нужно душе вашей, чтобы слово Божье, будто семя, укоренилось в вас и плод свой принесло. Истинно говорю вам, кто имеет все, нуждаясь в себе, не имеет ничего. И не оправдывайте себя исполнением закона, он дан для маловерных, в которых не вмещается Слово Божье, дабы уберечь их от преступлений, покуда они обретут истинного разумения. Заповеди даются для тех, которые слухом слышат и не разумеют, глазами смотрят и не видят, ибо исполнение закона не сможет животворить, не приносит благодати и не делает праведника». На это способна только истинная вера, действующая любовь. Вам единственную заповедь даю – любовь. На этой заповеди утверждается весь закон и пророки, и все другие заповеди – дети ее, а она – матерь их. И если матерь – тебе, то и все дети ее – тебе. И по именам их знать нет нужды, Когда они внутри Тебя живут, И они суть Твоя. Говорю же вам, возлюби Отца Твоего Небесного Всем сердцем Твоим и всем разумением Твоим. И не богобоязненным будь, но боголюбивым, Ибо Бог возлюбил тебя прежде. Так возлюби же и ты Его любовью истинной, Любовью, в которой нет страха. Ибо совершенная любовь изгоняет страх Потому что в страхе есть мучение Боящийся несовершенен в любви Возлюби ближнего своего, как самого себя Ибо если не любишь ближнего, но говоришь, что любишь Всевышнего, ты лжешь Будь ты даже первым праведником на свете, И живи по закону, и языком говори ангельским, И имей всякое познание и всю веру, Но если при этом любви не имеешь, И таишь в сердце злобу, Пусть даже к червяку ничтожному, То ты лишь медь звенящая, И нет том никакой пользы твоей душе. Все благие дела — это внешний свет человека, но не Он освещает путь в Царствие Небесное. Но есть свет внутри человека, света. И Он освещает весь мир. Если Он не освещает, то тьма. И даже если ты раздашь все, что имеешь, и тело отдашь на сожжение, но любовь не будет освещать деяния твои, не будет тебе никакой пользы. Вы – Дети любви, любовью рождены. Не вам ли любовью стать должно? А стать любовью значит стать равным Богу, значит Богом стать, ибо любовь и есть Бог. И нет другой дороги в Царстве Его. Человеком это невозможно. Богу же все возможно. К вам, к которым Слово Божье обращаю, вас богами и называю, так о том и в Писании сказано. Воистину вы и есть боги, только глаза ваши закрыты, и не пробудились вы еще, чтобы войти в славу свою. И если любовь вас будет, то и Бог вас будет, и вы в нем. Любовь совершенная и Дух Святой приходят вместе, ибо они едино. Если в тебе любовь, то и Дух Святой в тебе. Если Дух Святой в тебе, то и любовь твоя совершенна. Будьте же чисты, как голуби, и мудры, как змеи. Свет, что спасет вас. Сами внутрь себя отыщите. И даже если страницы Евангелия утеряны будут, их можно будет восстановить из сердца.